Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфастрой. Для составления сметной документации в мастерской сметчика комплекса А0 есть большой набор инструментов по работе с неучтенными материалами. Эти инструменты являются базовыми при составлении локальной сметы. При работе с территориальной сметно-нормативной базой нам часто приходится уточнять марку и, соответственно, цену материалов, которые учтены стоимостью работы. В А0 есть инструмент, который упрощает решение этой задачи. Рассмотрим это на конкретном примере. Вот рабочая локальная смета. Она настроена на работу с территориальной сметной нормативной базой Ленинградской области. Введу расценку на устройство бетонной подготовки. Укажем объем. Обратите внимание, в локальную смету добавлена одна строка. Эта расценка закрытая. Это значит, что в прямых затратах расценки работы учтены все затраты, в том числе и стоимость бетона. Действительно, в ресурсной части строки работы указан список всех ресурсов, их нормативная потребность и общий расход на заданный объем. Здесь указан бетон марки 50. Задача сметчика – учесть в смете затраты на бетон марки 100 в соответствии с проектными решениями. Какие есть варианты решения этой задачи? Их несколько. Вариант первый. Для наглядности работы я открою вкладку строка. Здесь мы видим подробную информацию по расценке. Вот ее заголовок. Здесь стоимостные показатели. В нижней части экрана мы видим список ресурсов. Нас интересует вот этот ресурс. В поле тип стоит знак плюс. Это значит, что стоимость ресурса учтена в стоимости расценки работы. Кроме показателей расхода, здесь указано полное наименование этого ресурса и его цена. А теперь внимание. В контекстном меню выбираю функцию Заменить из базы НСИИ. Ищем нужный нам ресурс. Я воспользуюсь фильтром. Вот этот ресурс. Выбираю. Расход бетона не изменится. Готово. Обратите внимание, в списке ресурсов исходный бетон отмечен признаком И, исключен из расчета, но добавлена новая строка, выбранный нами бетон. У нее стоит признак Д. Мы видим по какой цене этот бетон пришел и по какой цене старый бетон ушел. Более того, если открыть вкладку описание в детальных формах, то мы видим формулу корректировки материальных затрат. К исходной сумме материальных затрат добавляется стоимость ресурса с кодом 401.0063, это новый ресурс, и вычитается стоимость ресурса с кодом 401.0061, это исходный ресурс. Эта формула будет напечатана в отчетном документе на бумаге. При этом общая сумма затрат по строке будет отличаться от исходной. Всю математику система берет на себя и даже показывает, как она это сделала. Вариант 2. Вот исходная расценка. В ресурсной части строки ставлю курсор на бетон. И в контекстном меню выбираю пункт «Сделать ресурс неучтенным». На вопрос, который задает система, отвечаю «Да». В результате исходный ресурс отмечается признаком P и вычитается из стоимости исходной строки. Обратите внимание на стоимостные показатели расценки. В поле описания сформирована формула расчета материальных затрат. В локальной смете автоматически сформировалась новая строка стоимость исходного бетона по той же самой цене с тем же самым количеством. Дальнейшее мое действие следующее. Я выполняю замену этого материала на ресурс, который задан проектными решениями. Готово. Обратите внимание, в ресурсной части строки работы появилась отметка, что исходный ресурс исключен, а новый ресурс учтен по проектным данным. Вариант третий. Вот исходная расценка. В ресурсной части строки ставлю курсор на Бетон, и в контекстном меню выбираю пункт «Сделать ресурс неучтенным». На вопрос, который задает программа, отвечаю «Нет». Обратите внимание, это очень важный момент. Исходная расценка не изменяется, она остается в исходном состоянии, но появляется дополнительная строка ресурс с отметкой по проектным данным. Это значит, что в локальной смете появляется дополнительная строка со стоимостью бетона, точно такого же, который учтен в строке работы. Цена, количество. В поле тип у этой строке я ставлю знак минус, вычитаемая позиция. И получается, что из стоимости, но теперь уже сметы, вычитается стоимость бетона, учтенного в расценке. Дальнейшее мое действие – это добавить смету стоимость бетона по проектным решениям. Это будет еще одна строка сметы. Укажу известный объем. Эта строка идет со знаком «плюс». Стоимостные показатели бетона добавляются в стоимость сметы. Задача решена. Для окончательного решения привяжу новый ресурс к строке «Работе». Готово. Последний вариант очень часто применяется в практической работе. Исходная расценка остается без изменений, а поставленные задачи получают свое решение. Подведу итог. Мы рассмотрели различные инструменты для решения одной практической задачи. Какой из вариантов применить, зависит от ситуации. Либо требования заказчика, либо пристрастия самого сметчика. Главное, что система позволяют это сделать и сделать эффективно. Такие инструменты значительно упрощают работу сметчика. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.